Всем привет! А, как и обещала, я сейчас нахожусь в аэропорту Ататюрк, и сейчас я буду проводить прямой эфир на тему «Как поймать удачу за хвост?». Я буду разыгрывать сегодня замечательный приз. и отвечать на ваши вопросы, и дам вам классное, крутое упражнение. Я буду рассказывать, что такое поток, как в него войти, как в него оставаться, как его удерживать и так далее. С одной стороны, тема очень обширная, с другой стороны, я не вижу смысла особо развозить манную кашу по тарелке Привет! и с удовольствием, конечно, вам Расскажу основные вещи, основные понятия, при помощи которых можно многое получить. Вот. Я вас благодарю. Вообще все то, что сейчас происходит, очень здорово все складывается. Я прошу прощения. Сейчас тетя скажет. Она вам не мешает, тетя, которая говорит. Сейчас я дам ей слово все-таки, а то она меня перебивает громко. А, так вот, что-то в глаз попало, извините. Еще бы помнить, на чем я остановилась оборвалась на половине мысли. Да, так вот, интересные вещи. Yeah, Уф, как она говорит. Спасибо, девочки, за комплимент. Да, если вам тетя не мешает, то мне она точно мешает. Она так громко говорит, что я аж подпрыгиваю. Окей, okay. uh, интересные происходят вещи. Я сейчас uh, решила поменять немножко формат. Выходить я в эфир буду uh, еженедельно. Я, по крайней мере, этого очень сильно хочу. У меня уже продуманы темы на несколько недель вперед. И еженедельно я еще буду проводить флешмобы. Прошлый флешмоб я проводила в воскресенье. Сейчас я передумала и я этот флешмоб буду проводить в пятницу. То есть на следующий день после эфира выходить я сейчас так карта легла, что я буду по четвергам. Так что посмотрим. Время только единственное, что мы еще будем менять. Итак, всем здравствуйте! Еще раз начинаем наш эфир. Да, я напоминаю, что мы сегодня будем говорить об удаче. Я вот Приготовила еще один телефон. Я буду подглядывать ваши вопросы для того, чтобы ничего не пропустить. Готовилась к нашей встрече, выписывала свои мысли. И поэтому буду подглядывать текст. Еще вам напомню, что я каждый мой эфир я планирую давать с каким-то полезным упражнением. Сегодня вы получите супер-мега-классное крутое упражнение, которое я выпускаю в доступ, несмотря на то, что оно очень эффективное. Но, тем не менее, мне не жалко, чтобы им все пользовались. Это упражнение тоже оно довольно популярное. То есть его использую не только я, разные коучи, разные психологи, разные тренеры в разных контекстах, но безусловно я просто так не могла оставить это упражнение. Я его допилила, доточила, докрутила. И то, как его подаю я, оно уже, ну, я его выпускаю, наверное, года четыре в таком виде, в котором я вам его сейчас дам и оно дает невероятно крутой эффект. вот все кто делал его именно так как я его даю получают вот так по щелчку все то что хотят. вы уже через семь дней сможете получить эффект, убедиться в эффективности этого упражнения а когда вы его продолжите делать потом, Просто ваша удача будет как снежный ком, наматываться на вашу жизнь. Здравствуйте, привет, сам из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, привет вам. Сегодня из Стамбула. Ну, еще пока из Стамбула. И в скором времени будет привет из Одессы. Так, поэтому слушайте внимательно, да? досидите до конца эфира. Смотрите, прежде чем продолжать и прежде чем уже говорить по теме, я отвечу на один вопрос, а потом уже буду дальше перейду к теме. Мне задали... вы помните, что я объявляла конкурс на лучший вопрос. Я уже для себя определила победителя. Очень интересно было читать ваши вопросы и наблюдать за своими переживаниями. Но я сначала отвечу на один вопрос, потом дальше скажу. Несмотря на, он вроде бы как и по теме, но, в общем, совсем не по теме. А вопрос звучит таким образом. Во что лучше вложить накопленные деньги, чтобы обеспечить себе доход на будущее? И я тут в который раз повторюсь. Спасибо за вопрос, безусловно. Но смотрите, этот вопрос прозвучал, я уверена, после того, как... Девушка побывала на марафоне по расширению финансового сознания, который мы ведем вместе с Еленой Биновской. <coughs> Смотрите, я психолог. Я не финансовый консультант. Я могу помочь вам проработать ваши страхи, ваши ограничения, финансовые там какие-то сложности психологического плана. Но я не финансовый консультант. Обращайтесь вот именно по таким специфическим вопросам к людям, которые профессионально этим занимаются. То есть на такие вопросы я, ну, я не могу дать таких рекомендаций. Тем более взять ответственность на себя за сказать вложите в это. Ну, как-то как оно. В общем, в общем, я такую ответственность не возьму. Итак. Еще я хочу поблагодарить отдельно, поблагодарить просто Make Up by Nice, это девушка с таким аккаунтом, за приглашение друзей к моему посту и к этому эфиру. Большое спасибо, я за это очень признательна. Так, итак, сначала я озвучу немного теории. Я поглядываю, как там Мартин. Мартина сейчас в детской комнате сидит. Я сначала немножко расскажу, дам немного теории, а потом я отвечу на вопросы, а потом я дам упражнение. Смотрите, состояние потока бывает таких двух видов. Первое это Такое острое переживание потока, которое можно, как я говорю, потрогать руками или пощупать, пережить всем телом, испытать эти переживания. И второе – это перманентное такое состояние переживания потока. Оно вроде бы скользает, потом оно концентрируется, но оно, оно разное. И первое ощущение вы можете вспомнить точно. Я я думаю, что каждый из вас эти переживания испытывал. Я рекомендую эти переживания прямо специально стимулировать для себя. Там сначала хотя бы раз в три месяца, потом раз в месяц, потом раз в неделю. Это все путем тренировок, это все можно достигать. То упражнение, которое вы сегодня получите, оно тоже будет направлено на выявление или там, на стимулирование вот этого переживания этого потока. Я вам приведу пример. Когда я первый раз потрогала свои переживание потоком руками, условно, образно. Мне было 10 лет, и я шла на прослушивание в оперную студию. Была на прослушивании. я там пела песню. в на месяце апреля. И я так четко, так точно помню, что я пела тогда в тот момент. Я была вся в этой песне. Я пела ее не голосом, я пела ее не головой, я пела ее всем телом. Я чувствовала, как мое тело все было в резонансе, и оно все звенело. И этот звук исходил откуда-то изнутри меня, а не отсюда, а вот откуда-то вот из всей меня выходил. И я бывала еще в таких переживаниях во время пения, но тогда это было очень сильное переживание. Мне кажется, что так хорошо я не пела никогда. То есть я сама в себя влюбилась в тот момент. Вот, меня тогда взяли на главную роль. В общем, все было хорошо. И я думаю, что многим знакомы такие похожие переживания. Их можно ощутить во время занятия спортом. Их можно ощутить даже во время мытья посуды. Но тогда, когда человек полностью сконцентрирован на том, что он делает, но ну, это важно. То есть если я мою посуду и слушаю одновременно, там, например, какой-то урок, как я люблю делать, тут не будет состояния этого полета, да, этого переживания, потока. Но если сконцентрироваться и все свои действия, все переживания и ощущения будут сконцентрированы именно на этом, то и в этом состоянии, даже при мытье посуды можно уловить это. Сохраните запись обязательно. Сохраню запись обязательно до да? хорошего хорошего марафона тренинга оргазм да это тоже состояние полета потока ну тоже оргазм оргазм рознь извините за натурализм вот не всегда входишь в поток но бывает что получается так то есть еще раз Подчеркнул, состояние потока, вот это вот на физическом уровне, это я для всех сохраню, <сёжу> не для кого-то отдельно, для всех сохраню. Постараюсь. Итак, вот это вот состояние потока, физического потока, да, можно поймать в состоянии осознанного действия в направлении чему-то. Это можно поймать, это можно сохранить, это можно, этому можно научиться. Этому учит медитация, дыхание, концентрация, осознанность. Вот это все то, что вам поможет. Учитесь наблюдать за собой, ловите это ощущение. И следующий вид потока. Поток второго типа. Это поток, который сопровождает по жизни, который несет на гребне волны. Это то, что я называю авторством жизни. Это настоящая авторская позиция. Я об этом буду говорить много. Авторской позиции тоже можно научиться. И я вам сейчас расскажу историю примерно недельной давности. Приведу вам пример, что такое вот, вот все вместе. Этот самый поток и авторская позиция. Это, знаете, это когда мимо вас проходят события какие-то в жизни, и вроде бы они как, ну, со стороны посмотреть, они вроде бы как неприятные или неправильные, или там плохие вообще. А автора они. Автора они не касаются. Я рассказываю вам историю, которая со мной приключилась. Звонит мне моя соседка в 7 утра по телефону. Вы не знаете, для чего могут звонить соседи в 7 утра по телефону. Наверняка что-то случилось. Я поднимаю трубку, она мне говорит, Аня, говорит, с обеих твоих машин сняли номера. Как оказалось для многих людей это непонятно, почему снимают номера, именно поэтому я вам сейчас это расскажу. У нас есть такая мода в Одессе, я не знаю как в других городах. Ну, такой вот бизнес у наркоманов. Они заходят во двор, делают рейд по двору, снимают номера с автомобилей, прячут их где-то недалеко. И оставляют записку на лобовом стекле. Нужно, значит, им позвонить и перечислить деньги туда, куда они скажут, и они отдают тогда номера. Сумма этого выкупа номеров немного меньше, чем если бы заказывать эти номера в госучреждении. Но, сами понимаете, во-первых, делать номера дороже, во-вторых, это волокита, полиция там и так далее. И поэтому этот бизнес ну, процветает. Еще, кроме того, полиция их покрывает. Ну, в общем, наркоманский бизнес. И вот стояли две мои машины во дворе. У них был рейд именно в нашего двора. Сбе их сняли номера. И вот она мне, значит, приходит и вернее, звонит и сообщает эту новость. Ну и я думаю, блин, ну что-то это как-то история не про меня. Ну, ну, со мной этого не может произойти. Думаю, ладно, я понаблюдаю, посмотрю со стороны на то, что будет происходить. Наркоманов я кормить не собираюсь, платить деньги им за это я не буду. В полицию я, безусловно, позвонила для того, чтобы у меня была справка, что у меня сняли номера на Но всякий случай, если мне придется делать дубликации. Да, сейчас готовый бизнес-план выложила. Ну, это очень не экологично. Ну, в общем, я просто поделилась. Многие знают этот бизнес-план. Я, кстати, подумала об этом. Вот. В общем, думаю, ладно, я понаблюдаю за этой историей. Что со мной значит, будет происходить дальше? Думаю, машина мне все равно сегодня не нужна. Тем более, у меня есть электросамокат. Я там поездила по тем делам, которые мне были нужны на своем электросамокате. Вот. Заодно погуляла. В общем, все хорошо. Это был выходной день. Mm. Вот. Естественно, выходной, чтобы полиция хуже работала, чтобы номера нельзя было сразу сделать. Ну и так далее. То есть те, кому было нужно, кто-то выкупил, кто-то поехал дубликаты делать. Ну, в общем, как-то так. А я сижу и жду. 7 часов вечера через 12 часов. Это моя дорогая любимая соседка. Звонит мне в дверь, уже в дверь. Я открываю. Она стоит, держит, прижимает к груди оба комплекта номеров. То есть... Ну те люди, у которых тоже сняли номера, они пошли искать эти номера. Мои, мои номера, оба номера, нашли там в куче с песком. Они еще и лежали оба два вместе. Ну в общем как-то можно сказать, да, что мне вот повезло в кавычках. Я к чему? Она шла, она пошла, она встретила кого-то знакомого, который знает знакомого, который. Каким-то чудесным образом нашел чужие номера. И вот они все встретились втроем. <свят> вот. И вот, вот так вот это ко мне донеслось. То есть ситуация вроде бы как неприятная была, но меня она никак не коснулась. Ну, приблизительно никак. Возможно, там какой-то знак, может я про кого-то где-то плохо подумала. Вот. Или, может быть, у меня какое-то было намерение не очень хорошее. Но я, по крайней мере, никак не пострадала. Тема эфира сегодня, как поймать дачу за хвост. Вот, то есть у нас пострадало приблизительно два десятка машин. Ну, но прошло мимо меня. И таких историй у меня приблизительно 10 500 да, просто это самая такая свеженькая. И как взобраться на эту волну, как на этой волне лавировать, как лететь по жизни, мы сегодня будем с вами говорить. И я сейчас буду отвечать на ваши вопросы. Некоторые вопросы повторялись. Я, может быть, не на все дословно отвечу, но я думаю, что вы узнаете контекст своих вопросов. Некоторые вопросы я отмечу, безусловно. Итак... Аида. Была на вашем марафоне, который вы проводили с Леной. Спасибо вам большое за него. Мне все-таки немного не хватает для толчка в поток чувства, что он меня может затянуть, но чего-то не хватает. Чувство, что он может меня затянуть, но чего-то не хватает. Вот то упражнение, которое я буду давать, будет тем самым толчком. Вообще, я нам очень многие вопросы. На 90% вопросов, на 80%. Хорошо отвечу именно этой фразой. То упражнение, которое я вам сейчас дам, будет ответом на этот ваш вопрос. Дальше. У меня базовый вопрос. Я бы даже сказала основополагающий. «А где хвост у удачи?». И сюда же вопрос про длину хвоста. Да, То есть какая длина хвоста? Влияет ли длина хвоста на качество удачи? Слушайте, ну это конечно же я понимаю, что это шутка, да, точно так же, как и шутка про то, что удачу можно поймать за хвост. Хвост, уши, там лапы, да, тоже были такие разговоры об этом. Но есть в этом некоторый, некоторый нюанс. Я думаю, что вы его уловите тогда, когда я буду отвечать на последний вопрос. Так, так, так, как бы еще держать ее эту удачу, чтобы она не вырвалась. Вот именно этим упражнением, которое я вам сегодня дам, вот им удерживать, безусловно, легко. Дальше. Если я уже в потоке и с удачей, но сама этого не понимаю. И приблизительно тоже похожий вопрос поток открывается мне с удовольствием и уверенно, но в самую последнюю минуту приходят финансы на мои желания, вот прямо за час до. Я веселюсь, конечно, отпускаю ситуацию, доверяю Вселенной, но вопрос, это проверка Вселенной на доверие или это какие-то мои установки? По жизни все налаживаю вовремя, не тяну до последнего и так далее». Это да, это вопрос доверия к Вселенной и вопрос готовности к принятию. Тут, может быть, даже скорее вопрос не про удачу, да, а вопрос про исполнение желаний. Вот про исполнение желаний я тоже чуточку ниже скажу. Обязательно. Так, Иванцова Окс задала вопрос. Как наша вера связана с потоком? Значит, смотрите. Вера связана с потоком совершенно напрямую. Но можно верить и натыкаться на какие-то препятствия, то есть когда препятствия будут эту веру пошатывать. Да? То есть я вроде бы верю, я доверяю, я очень хочу расслабиться, я прям вот готова плыть там туда, куда меня Вселенная будет нести. Но нарываясь все время на какие-то там проверки, на какие-то камни, на какие-то препятствия, наша вера шатается, избивает нас смысла, избивает нас толпы. Вот и можно поверить другим образом. Можно поверить, можно поделать упражнения, которые эту веру укрепят, убедиться, что это работает. И понимать, что ваша вера и ваше внутреннее состояние несут вас выносят на другой уровень. То есть и там, и там вера. Но тут вера с сомнением, а тут вера с, вера с верой. <связь> Извините, за каламбур, вера с уверенностью. Но это все однокоренные слова, да. Но это вера воодушевляющая. Вот так. Поделайте упражнение через семь дней. Можете вот в следующем прямом эфире мне рассказать, что у вас из этого получилось. Так, как усилить поток и поддерживать, чтобы никогда не заканчивался сюда же, делаем упражнением. Так, вот еще вопрос. Василиса Барбер. Птица счастья завтрашнего дня, выбери меня, выбери меня, как в той песне. А у меня есть хвост феникса. Я думаю, что удачу мы создаем сами в своей голове, так как каждому своя удача и свой поток. Предназначение свое в том числе, Аня. А какая твоя удача? Что для тебя удача? Зачем ее ловить? Когда ее можно позвать? Отличный вопрос. Это вопрос претендент на приз, но, но нет. Я отвечу, конечно, на этот вопрос. Смотрите, действительно, удача у каждого своя. У каждого удача своя, да? Ее можно, ее безусловно можно позвать. Но для того, чтобы удачу позвать, ее нужно сначала приручить. Потому что для многих людей удача она как дикий зверь. Она как когда люди свою удачу не знают, когда не умеют с ней договариваться и ей пользоваться, тогда сначала нужно научиться ее приручать, а потом, безусловно, ее можно взять. И вот это упражнение, которое я сегодня дам, оно безусловно будет ключиком к этому ко всему поэтому сначала ловим приручаем потом с ней дружим теперь про меня смотрите я уже много лет в состоянии везет вот в кавычках в состоянии везет это немного другое состояние это перманентное состояние потока из которого не выходишь вот то о чем вы говорите да как, как быть в этом состоянии из него не выходить когда со стороны кажется, что мне все время везет. Но на самом деле все мое везение это результат того труда, тех позавчерашних моих действий, которые я совершила тогда раньше. Учитесь. Вот. И в общем я об этом поговорю о везении. Я поговорю чуточку ниже. Сохраню, сохраню эфир. Я по жизни очень удачливая. Для таких тоже упражнение нужно. Да, это упражнение только укрепит. Но если удачливая, просто супер. Вот есть люди, я говорю, что есть люди, которые уже родились с прирученным вот этим вот с прирученной удачей. Отлично, пользуйтесь. Так, следующий вопрос. Если уже хвост в руках, но от волнения потеет руки, он постоянно ускользает перед носом. Это означает, что сомневаешься не доверяешь себе на сто процентов?» Да, это когда теряешь волну. Э «Делайте упражнение, возвращайтесь в это состояние. Так, осознанности кому-то удача и во вред. Просто осознанности кому-то удача и во вред. Ну, тоже хорошая реплика. Смотрите, я считаю, что людям везет тогда, когда это отклик от вселенной. Это означает, что вы либо делаете то, что вселенная угодно, либо у вас есть возможность сделать что Вселенная угодно. Как вы этим шансом своей удачи воспользуетесь, это уже действительно вопрос выбора. Потом скажете все упражнения. В том, что нет никакого упражнения? Нет, София, я дам упражнение реальное, конкретное. Я еще не дала упражнение. Сейчас секундочку. Что, Мартин? Хорошо. Так. Вопрос: Почему удачи хвост может у нее и не хвост, вовсе длинные уши или ноги, а мы все за хвост хотим поймать. Вот и не ловим. Не за то хватаем. Если хвост выскользнул из рук, и только когда он выскользнул, понимаю, что он был, но у нас столько он в мою жизнь пришел неожиданно, что я даже не помню, как его зацепила, как его вернуть. Вопрос не как поймать, а как вернуть. Не хочу чужой хвост, хочу свой. Вот упражнение вам помощь. Вот еще раз говорю, что я на 90 процентов ваших вопросов отвечу именно упражнением. Так, как негативные мысли и слова близких в свой адрес не принимать к себе, если уверен в своих намерениях и действиях. Это очень мешает войти в состояние потока. Согласна. Хороший вопрос. Вот этому я учу очень конкретно мы прорабатываем на марафоне автор жизни. В зависимости от общественного мнения, как быть, как проживать свою жизнь. Так, дальше. «Попасть в поток – это супер, а как продержаться и не разменять себя на хвостовство, спесь и гонор?». Вот я прямо отдельно выделила эту часть вопроса. Этот вопрос состоит из двух частей. и отдельно эту часть вопроса выделила, потому что да, есть у человека это свойство – впадать в гордыню, и это очень большой экзамен для человека. Вообще просто... Сколько людей я видела, которые через это не смогли достойно пройти и потеряли свое лицо, потеряли свою удачу, потеряли свою волну. То есть им кажется, что у них все хорошо, а на самом деле они уже попали в путь саморазрушения и краха. Кто-то со здоровьем, кто-то с бизнесом, кто-то деньги теряет, кто-то, ну, в общем, много всякого разного. Поэтому какой выход? Работать над собой. Работать в первую очередь со своей гордыней. Так. И потерять. А потерять уже будет ой как больно. Вот вопрос попасть в поток и жить в нем. Да, живите, попадайте, работайте над собой. Благодарите Вселенную за то, что она вам помогает и так далее. Так, так, так, так. Так, следующий вопрос. Как добиться состояния легкости, радости, счастья и поточности, если по жизни ты человек спокойный, как удав? Как из ровного состояния перейти на постоянно припуднятое и нужно ли это для состояния потока? Хороший вопрос тоже. Смотрите. Если вам хорошо и комфортно живется, то есть, если вы чувствуете себя хорошо и комфортно, ничего с этим не делайте. Вот если вам не хватает этого драйва. И вы чувствуете, что у вас что-то там не получается, что вам нужны какие-то прыжки внутренние, тогда, конечно, нужно это развивать. Но если вам и так хорошо, если вы ощущаете вот это счастье, которое там медленное, которое плавно текущее, тогда не нужно ничего. Так, в общем, что я хотела тут сказать, да, что для состояния потока не обязательно испытывать все время оргазм. Можно и спокойно это пережить. Как не потерять поток, если очень сильно завидуют или сплетничают вокруг, не, мог, э, не могут понять, как получаешь все сама. Марго, отличный вопрос. И я это уже себе э, занесла в план. Я прямо сделаю отдельный эфир на тему зависти. Э, зависти, э, хвостовства, э, вот удачи. Я прямо сделаю отдельный эфир поэтому. Так, поймать удачу за хвосто психологические знания и сборный компот. Я не поняла сейчас этот вопрос. Вот это образное выражение. Так. Следующий вопрос тоже очень хороший. Я его отдельно отметила. Мартюля, а сейчас все будет. Подожди, зайчик. «Почему исполняются мелкие желания быстрее? Только подумал, и бац! Исполнилось! Загадала, хочу, чтобы автобус пришел через две минуты. Считаю время, и он приходит на восьмидесятой секунде». Вроде на такими вопросами не работаешь, а более масштабные, например, купить квартиру, застопориваются, и финансы как-то задерживаются. Возможно, не так сильно хочу квартиру или не верю, что это возможно? Хороший вопрос. Тоже это еще один претендент на выигрышный вопрос. Смотрите, есть вещи, которые должны созреть. Я тоже часто задавала на... в начале своей да, этой волшеб... как... игры, в волшебницу, да, игры в волшебницу. Я задавала тоже довольно часто себе этот вопрос. Почему не так быстро, как мне хочется? Пока не поняла, что некоторые вещи должны созреть вещи должны созреть во вселенной это как 9 женщин за один месяц не могут родить ребенка одного должно пройти 9 месяцев для того чтобы ребенок родился ну вот так природой задумана или человек должен внутри созреть как яблоко оно должно налиться соком, оно должно пропитаться солнцем, должны произойти какие-то внутренние его изменения прежде чем оно созреет и упадет на землю. Поэтому вот точно так же с нашими желаниями, каким-то каким желанием мы, например, еще не готовы, но можно над этим работать, можно себя развивать, копать, и если у вас оно не срабатывает, то надо работать над желаниями, надо прорабатывать свои страхи, ограничивающие убеждения, и тогда оно ну, рано или поздно сбудется. А, так, если все настолько хорошо, что даже боится что-то менять в жизни, от перестановки мебели до смены прически, как двигаться дальше, Марго? Хороший вопрос. Упражнение помощь, которое я дам чуточку попозже. Дальше. Воз, удача и шанс в жизни – это понятие синонимы. Можно ли этот своз упустив и не поймав ловить несколько раз или шанс дается только один? Тоже очень хороший вопрос. Очень часто тоже это из претендентов на выигрыш. Очень часто нам что-то удается, что-то дается, вернее, дается какой-то шанс, но мы не узнаем. Это как шанс. В тот самый момент, а узнаем об этом, задумываемся об этом задним числом. Мы думаем, елки, у меня был шанс, а я этим не воспользовалась. И именно поэтому очень важное значение я уделяю тому, что когда вы загадываете желание какое-то, четко обозначьте, как вы узнаете, что это желание сбылось. Потому что вопрос о том, что я хочу себя реализовать и быть счастливой, ну, это ни о чем. Потому что можно об этом узнать где-то как-то каким-то задним числом. Обозначьте. Обозначьте четко, как вы узнаете, что ваше желание сбылось. Вот, связь пропала. Уже, Уже так. Убежал от меня вопрос. Я вот сейчас вижу только в кавычках красивое чувство. Задайте мне его, пожалуйста, в конце. Так, поэтому, поэтому во-первых, определите точки, по которым вы узнаете, что ваше желание сбылось, или что шанс пришел, да, в конце. И еще одна вещь: если вы вдруг поняли, осознали задним числом, что у вас был шанс, но вы его упустили, сделайте такое вот лайт-упражнение. Напишите на бумаге. Дорогая вселенная, я все поняла. Я поняла, что это был мой шанс, но я его упустила. Но теперь я все поняла. И в следующий раз, когда мне предоставится похожий шанс, я сделаю то-то, то-то и вот то-то. Конкретно напишите свои действия, что вы сделаете. После этого сожгите, пепел за окошко. Ну, это лучший вариант. Можно порвать на мелкие кусочки и тоже выкинуть за окошко. И все, и ждите. И если э, вы действительно это осознали, и если действительно вы готовы к тем действиям, интернет не ловит. Сейчас половит Марта. сейчас он включится, э, то шанс предоставится в следующий раз. То есть не один раз дается шанс. Шанс дается столько, сколько вам необходимо. Но он повторяется тогда, когда вы осознаете то, что вы делали. Так, ждите шанс. Вот я еще тут записала. Ждите шанс. Если он не приходит, значит вы либо не то поняли, либо не так поняли. Еще раз переосмысливайте ситуацию. Опять давайте Вселенной обещания и помните о том, что Вселенная разговаривает с нами на понятном нам языке. Я сделаю отдельный эфир, как договариваться со Вселенной, как разговаривать со Вселенной. Так, следующее. Главное, чтобы удачи не оказалась ящерицей, не остался только хвост в руках, а то придется волшебдоваться и воспользоваться им как волшебной палочкой. Вот только как! Аня точно знает. Да, я знаю, я вам расскажу. И вопрос, как не испугать удачу, ведь когда все задуманное вроде на подходе, ну нереально же реагировать спокойно. Это взрыв мозга, сразу столько идей приходит, эмоций, иногда просто глаз не сомкнуть. Отлично! Искренне радуйтесь! Вселенная любит радость, Вселенная любит фейерверки, Вселенная любит праздники, эмоции. Именно поэтому она нам Дарит вот такие вот подарки. Она не испугается вашей радости и наоборот будет радоваться вместе с вами. Поэтому поэтому ну, тут не надо бояться. Следующий вопрос. Потоки бывают периодически, у меня это зависит от ресурсности внутри. Вопрос очень важный. Как не вылететь? Как продлевать пребывание в потоковом состоянии? Понятно, что никаких внешних хвостов нет, чтобы их удерживать и держать. Речь о состоянии о своем, как его блюсти и серфить в потоке максимально продолжительно. Упражнение. Что нужно сделать сегодня, чтобы завтра в ближайшее время попёрло в жизни в разных сферах? Упражнение «В помощь». Если желания исполняются, ну не так, значит загадывайте их по-другому, переформулируйте. Следующий вопрос, на котором я остановлюсь, серьезный и тяжелый вопрос: как поймать удачу, когда вселенная забрала у тебя родного человека и время не лечит, и ничего не в радость, а жизнь идет как вернуть интерес к заброшенному делу. После того, как я уточнила, оказалось, что. У Светланы эта девушка, которая задала вопрос: речь идет о смерти мужа. И тут я остановлюсь на двух вещах. Смотрите, я убеждена, что каждый человек сам принимает решение о том, когда ему умереть. Он это, безусловно, не осознает, но это внутри действительно так. Когда человек решает, что он готов умереть, он умирает. Не вселенная забирает, а человек уходит. Это ну, такой закон у природы, и Вселенной виднее, что этой Душе нужно. И я вам тут очень рекомендую вообще, кто хочет подумать о добре и зле, о жизни и смерти, я очень рекомендую вам... Прочтите, пожалуйста, очень крутая вещь «Марк Твен. Таинственный незнакомец». Это произведение Марка Твена, которое он так и не закончил, но он назвал это... Там, заканчивали за него его ученики. Сейчас зайчик, сейчас будет. Тетя уже несет. И он называл это произведение главным романом своей жизни. Это единственный роман, который написал сам, не на заказ. Почему под любимое дело не приходят ресурсы? Например, художники частные бедные. Ну... Неправильно, значит, они к своей жизни относятся. Я, ну, то есть есть, я знаю огромное количество богатых художников. Так, поэтому вот в этом таинственном незнакомце очень хорошо расписаны жизнь и смерть, добро и зло. Очень четко, очень хорошо показаны. Вот прямо я даже когда-то эфир делала по разбору этого произведения. Но я еще столкнулась с тем, что есть два таинственных незнакомца. Вот тот, что покороче, не знаю, как они отличаются, но вот как-то так. Ну и выбор, да, и второй пункт это выбор. Мы все там будем, все, к сожалению, умрем. Может, и к счастью. То есть мы не знаем, как там оно будет дальше. Время, да, не лечит. Тем не менее. Можно выбирать, что дальше делать с тем куском жизни, который проходит без того человека, без которого вы оказались. Еще раз. Помните о том, что как жить, с кем жить и сколько жить, это выбор каждого. Мы не можем и не должны влиять на желания других людей. Про зависть. Учкова, Оксана, я сделаю отдельный эфир. Спасибо за вопрос. Оставьте его на другой эфир. Так. Итак, Светлана, я искренне желаю вам жить, держаться за жизнь, а не за смерть. Только вам принимать решение, что делать со своей жизнью. Так. Что делать, если та удача, которую поймала спустя время по ощущениям, и не твоя вовсе, и к каждой следующей удаче ты относишься все осторожнее? Делайте упражнения, которые я дам. Рано или поздно вы поймаете свою удачу. Так, и вот мы с вами подходим, пабова вам, мы с вами подходим к победителю сегодняшнего конкурса на лучший вопрос. «Мила Бобровская, я вас поздравляю с победой!» и Я озвучиваю вопрос, и я даю на него ответ. «Мы часто упоминаем слово «удача», но до конца ли мы знаем, что это такое? Можно ли поставить знак равенства к слову «везение»? Или же, чтобы поймать удачу, необходимо прилагать немалые усилия?» Смотрите, почему я отдельно это выделила, почему это вопрос «Победитель»? Потому что это вообще совершенно два разных понятия, которые действительно люди очень сильно путают. И теперь смотрите: удача это ресурс. Это одноразовая штука, которая помогает здесь и сейчас в конкретный момент времени. То есть, вот да, это вот что-то, что помогает, когда в этом есть необходимость. Ну, как можно сказать, там, привести в пример детские игры с кристаллом, да? когда применяешь кристалл, и вот тебе удача помогла выйти на какой-то там новый уровень. И для того, чтобы этим ресурсом наполниться, вы будете делать специальное упражнение, которое я вам дам буквально через 10 минут. И тогда удача становится рядом с вами, а вот потом уже начинает вести. Тогда, когда вы понимаете, что вы протянуть руку можете в любой момент к удаче, начинает вот вести. Я говорила в начале эфира, что я уже вышла на тот уровень, когда мне везет. Вспомните о людях, которым на ваш взгляд вот может показаться просто повезло. Вот, ну да, да, ему просто повезло. Повезло. Но для этого нужно быть тем самым человеком, которому вот везет. Везение, э, точно так же, как и материальное благополучие, это могут быть разные вещи, да, могут совмещаться. Но везение, так же, как и материальное благополучие, это отклик от Вселенной на то, что вы делаете и как вы живете. Если вы выполняете свою миссию, если вы идете за своим предназначением, вам начинает вести, вам начинает переть. Поэтому я поздравляю Милу Бобровскую с победой! Напишите мне, пожалуйста, в директ ваш адрес. И вы получите в подарок блокнот, на котором нарисованы всякие разные домики и машинки, и написано для слоняющихся по миру. И я к этому блокноту обещала приложить ручку. Нет, я приложу к нее карандаш из музея Mercedes-Benz брендированный с кристаллом Суровский. Карандаш волшебный, заряженный на удачу. Вот. Собственно, вот. Так, так, так, так. Так, так, так. Ура! Поздравляю! Да, ну вот похоже, что милых с нами нет сейчас в эфире, но это не страшно. Я уверена, что на этот эфир посмотрим. Окей. Упражнения готовы? А ну, вы готовы к упражнению? Дайте мне какой-нибудь знак, что вы готовы. Смотрите, почему блокнот. Сегодня в подарок очень много практик мы делаем своими руками пишем. Э... Да, я сохраню эфир, конечно. Поэтому блокнот это прямо вот в рабочий инструмент. Итак, берете блокнот, заводите блокнот, он вам пригодится. Берете такой толстенький блокнотик и на первых там двух, трех, четырех, пяти страницах вы пишете, садитесь и одним махом пишете. 100 своих способностей, все, что вы умеете делать, от мытья посуды до художественного свиста. Важно это сделать одним махом. Для чего? Для того, чтобы после какого-нибудь там 20-го, 30-го, 40-го, 50-го пункта вы вошли в состояние потока, вы вошли в состояние вот этого полета, когда вас начнет переть, когда ваше тело начнет писать, а не ваш ум. И вы будете прямо на вот этой вот волне почувствовать, почему мы пишем вот эти вот 100 способностей. Во-первых, для того, чтобы войти в состояние потока. И во-вторых, для того, чтобы показать Вселенной, что у вас так много точек входа для удачи, что просто, ну, очень много. Все ваши умения, все ваши способности ⁇ это то, через что вы готовы взаимодействовать со вселенной через что вы готовы принимать и отдавать ну как вести круговорот со вселенной энергетически далее оставшуюся часть в тетради вы делите пополам то есть допустим у вас на эти 100 способностей ушло там 5 страниц осталось еще 50 хорошо значит вот эти 50 делите пополам и первые 25 у вас будут для одного и вторые 25 будет для другого. Итак. А... О, тут у нас жених нашелся Серега, предлагает замуж. И кто хочет за Серегу замуж? Видите, вот удача подвалила тут. Уже хвост чей-то. Чей-то хвост уже у нас. Что как правильно сформулировать? Как правильно сформулировать свои умения? Я умею мыть посуду. Я умею читать по-французски. Я mm -hmm. умею считать на калькуляторе. Анекдот вспомнила с пошлой совершенно. Ну И так далее. Итак, в первой части, которую вы отделили дальше, вы пишете ежедневно. Садитесь вечером и пишите 7 вещей, хороших вещей, которые произошли с вами за сегодня, чему вы сегодня можете порадоваться. Вы сегодня проснулись? Отлично! Потому что кто-то, возможно, не проснулся. «Вы нашли 10 копеек на улице? Прекрасно! Вас сосед подвез до работы? Замечательно!» и так далее. То есть 7... вспоминаете 7 хороших событий, которые с вами за сегодня произошли, и записываете их вот каждый день 7 пунктов. Что мы делаем таким образом? О, я пытаюсь левой рукой открыть телефон. А, таким образом мы показываем Вселенной, что те благо, которые она нам подсовывает, мы замечаем. И очень важно в конце дня поблагодарить Вселенную. Вот я вам на примере, и можно внести коррективы. Вот смотрите, кто-то наверняка хотел замуж здесь. Ну, вот нас сейчас смотрит 120 человек из этих 120 119 118 ну, я себя исключаю хотел замуж наверняка и тут серега такой девочки кто хочет за меня замуж пишите в личку реклама такая и вот та девушка которая хотела замуж уже может написать что с ней произошло такое прекрасное событие мне Серега предложил замуж. Дорогая вселенная, я очень тебе благодарна за то, что ты мне подснула жениха. А теперь, пожалуйста, я вношу сюда корректировки. Я хочу вот такого, секового, разве Если, конечно, вам Серега не подходит. Может быть, Серега вам вполне тоже принц. Вот, я просто не разглядывала Сережи аккаунт. Вот. Вот, кстати, это, возможно, чей-то шанс. То есть, или, например, вы вышли и нашли 10 копеек, а только вчера вы думали о том, что вам нужны деньги для чего-то там. И тут вам Вселенная, 10 копеек, деньги, деньги, под ноги, под ноги, с неба, с неба. Подняли 10 копеек, положили в копилочку и написали. Дорогая вселенная, благодарю тебя за сегодняшние 10 копеек, но мне нужно еще. Ну, и пишите четкую, конкретную сумму, какая вам нужна и обязательно на что. И еще важно, тогда, когда вы эту сумму получите, не вздумайте чинить на нее какие-то трубы или покупать там новый спортивный костюм мужу. Вот вам нужно это, значит взяли и потратили на себя. Например, на сумку или на сапоги. Ну, на что вы там заказывали. Так. Лена давала похожие упражнения на своем марафоне. Ну, возможно. Я же и говорю о том, что это упражнение довольно распространенное. Вот. Ну. Так. И далее, что вы делаете? Это еще не все. После этого вы берете. В следующей части тетради вы пишете семь хороших событий, которые произошли с окружающими вас людьми. Подружка поехала на Канарские острова, радуйтесь за нее. Соседка выиграла машину, радуйтесь за нее и так далее и тому подобное. То есть выписываете семь хороших вещей, которые произошли с вашими знакомыми. Соцсети вам для этого в помощь. Очень многие хвастаются всякими разными хорошими событиями в своей жизни. Семь событий жизни ваших знакомых найти можно. Это могут быть не обязательно люди, с которыми вы общаетесь глазу на глаз. Это вполне могут быть люди из соцсетей. Корректировки в первой части тетради пишем. Можно, да. Если вы чему-то новому научились, можете дописывать. То есть можете оставить место для новых появившихся вещей. Что за «ичонок»? Сейчас принесут. Так... 20 миллионов, 200 миллионов может Вселенная подарить? Запросто. У Вселенной нет ограничений, вы же поймите. Да, еще, слушайте, вот я еще два, два вопроса были. Значит, был вопрос, как я отношусь к гороскопам. Я никак не отношусь к гороскопам. Я выбрала путь авторства жизни. И я вам скажу, знаете, я когда-то, когда-то очень много лет назад, много, 15 лет назад я попала к астрологу, очень именитому и знаменитому. И она, и как раз я тогда познакомилась со своим нынешним мужем. Конечно же, она мне говорила о моей личной жизни в том числе. И она сказала, что вам не быть вместе. Ну, это не твой человек и все такое. На что я ей сказала, это невозможно. На что она мне сказала, ха! Слышали бы вы, сколько я в этом кабинете, слышала это невозможно. Она записывала свои предсказания на диктофон. Вот, и что я хочу сказать что ну прошло 15 лет, мы вместе, у нас растет сын, которому 6 лет, хотя по всем гороскопам мы, ну, ну, в общем, не должны были быть вместе. Я выбираю строить свою судьбу своими собственными руками. Ну, то есть я очень спокойно отношусь к этому. Ну, то есть. Я уважительно отношусь к астрологии, я уважительно отношусь к людям, которые этим занимаются, я уважительно отношусь к людям, которые в это верят, но сама я к этому совершенно равнодушна. Вот так. И еще был вопрос, как попасть ко мне в команду. Можно попасть ко мне в команду? Пишите, пишите в Директ, пишите, какие есть у вас способности, что вы умеете, чем вы можете быть мне полезны. Я открыта для сотрудничества. Безусловно, это сделать не так просто, но, но это возможно. Так, так, так, так... Аж плакать захотелось. Не плачьте! Завтра, напоминаю, мы проведем с вами флешмоб на тему нашего сегодняшнего эфира. Я думаю, что вы уже догадались, какой это будет флешмоб. Подключайтесь. Будем эти флешмобы проводить регулярно. Я планирую проводить их еженедельно. Это будет очень здорово. Все флешмобы будут направлены на то, чтобы улучшить психическое здоровье землян, вас в частности. Мы с мужем тоже друг другу не подходим, но вместе. Ну и вот. Да. И да, завтра флешмоб и следующий эфир. Я вот сейчас вспоминаю, когда же я. А я улетаю, по-моему, через.. Опять я дальше улетаю. В общем, я улетаю 25 мая. Уезжаю. И, по-моему, это даже четверг или пятница. В общем, пока я планирую следующий прямой эфир в следующий четверг, время еще я уточню. И следующий эфир будет на очень важную, очень серьезную тему, чем отличается ответственность от чувства вины. Очень многие люди путают ответственность за свою жизнь и чувство вины перед окружающими людьми. Тоже об этом будем говорить. Я выпущу в понедельник пост. Буду ждать ваши вопросы в комментариях. И будем серьезно об этом говорить. Так, пошли вопрос. Как долго по времени вести блокнот? Вести ли его вечно и так далее? Смотрите, ведите его до тех пор, пока вам не надоест. Я не знаю людей, которым надоедает везение по жизни. Можно делать перерыв. Как-то так. Вы всегда улыбаетесь. Как так возможно? Вот это будет тоже еще один эфир на тему «Как сохранять молодость и красоту». <с> Всегда улыбаться. «Где прочитать про флешмот?». Я напишу завтра. Все, кто пропустили, не переживайте, я сохраню этот эфир. Спасибо вам за внимание. Мне уже нужно переходить к следующему но еще не нужно переходить, но уже нужно готовиться переходить к следующему самолету. И до встречи уже в Одессе. Пока.